В этом видео новый сайт для схемы с автопокупкой, крупные продажи, долгожданная аркана. Здрасте, это четвертая часть рубрики с кейса до банданы. Сегодня я покажу вам пару своих продаж, также буду их озвучивать по многочисленным просьбам и расскажу про еще один сайт, откуда можно таскать шмот под автозакупку. Итак, начнем. Первым крупным уловом была вот такая новая насмешка на пуджа сарканы. Поймал я ее с лут фарма, продал в минус 17%. Это очень круто. Кстати, если посмотрите сейчас на график продаж, то увидите, что эта насмешка за пару дней упала в цене примерно в два раза. Поэтому, если ловите новые предметы, то продавайте их сразу. После этой продажи также была куча шерпа. Интервал времени, с которым я продавал его, вы увидите на экране. А потом мне крупно повезло, и я уловил вот такого вот курьера под 70% на лут. И даже сейчас, сейчас цена автопокупки примерно такая же, как цена, по которой я ее купил. На луте она стоила на тот момент 28 долларов, а это на минутку 1700 рубасиков. Залил я ее на лут и пошел таскать ширп с трейдита, так как на луте вещи днем ловить пиздец как трудно. Хотя почему я удивляюсь, видосы уже больше 10к просмотров набрали? С я таскал опять же ширп и кстати недавних пор на трейдите комиссия на вещи пуп стабильные 5%, по крайней мере они сами-то говорили. В общем, перетащил я остатки банка с кредита на ТМ и снова закупился под 70% на лут. В этот раз это были вот такие вот две маски на инвокера и сет на Трента. Маски на луте стоили по 3 доллара 70 центов, а сетик на Трента 2 доллара. И вот после всех этих кругов с лутом, я наконец-то дошел до первой цели, а именно до арканы на фантомку. Выводить я ее правда, не стал, потому что это было невыгодно. Теперь, что касается нового сайта для перегона шмота из доты. Это... А что это за сайт? Вы знаете, как только под этим видео мы наберем 300 лайков. Вот такой вот говнюк, Вирки. Нет, а хули, я вам круги показываю, схемы полю, А вы, блядь, даже лайк нажать не можете. Так, не пойдет. Также не забывайте подписываться на канал. И нажми на колокольчик, чтобы новую часть не пропустить. А, да, так как под прошлым видео я не увидел ни одного адекватного комментария, зачитывать их я не буду. Надеюсь, в этот раз вы хоть что-то годное напишите. Пишите. Ну а на этом все. Пока-пока. Бля забыл. Соси.